Здравствуйте всем! С вами снова Land Маркетинг и я, Александр Краев. Данное видео является третьим видео из цикла интерактивных уроков по интернет-маркетингу. Сегодня я предлагаю вам постараться ответить на один из главных вопросов, которые вы должны себе задать при планировании вашей стратегии интернет-маркетинга. А звучит он так. Кто ваш идеальный клиент и как узнать свою целевую аудиторию? Допустим, вы продаете, ну, к примеру, дорогую итальянскую мебель. Ваш идеальный клиент, скорее всего, это мужчина средних лет, с доходом выше среднего, живущий с женой и двумя детьми где-то там в загородном доме, который любит и ценит комфорт и качество, а также предлагаемые дополнительные сервисы и обслуживание, за что и готов платить выше обычного. Чем уже и конкретнее вы сможете нарисовать портрет вашего идеального клиента, его еще называют аватар клиента, и ответить на поставленные вопросы, тем правильнее и точнее вы будете попадать в свою целевую аудиторию и добиваться цели. Представьте, что кидаете дротик, вы метитесь в мишень и стараетесь попасть в десяточку. Даже если вы попадете где-то рядом, 8, 7, 6, неважно, результат не заставит вас долго ждать. Итак, создаем портрет вашего идеального клиента. Кто же он? Ответы на некоторые вопросы могут быть в открытом доступе. Некоторые могут вызвать определенные затруднения или быть просто неизвестными. Постарайтесь встать на место вашего клиента и представить его жизнь. Если есть возможность и существующая база, проанализируйте ее. Спросите прямо их о том, что вас волнует. Мотивируя это, скажем, тем, что улучшаете сервис или готовите новый продукт. Итак, начнем? Какого возраста ваш идеальный клиент, какого он пола, его национальная принадлежность, религиозные взгляды, где он может жить, географическое положение, страна, город, частный пригородный дом, какое образование имеет, семейное положение, есть ли у него дети, сколько, быть может он одинок, где и кем работает ваш клиент, каков его социальный статус? специалист, менеджер или предприниматель, какой доход он может иметь, какое у него может быть хобби, какие у него существуют убеждения, во что он верит, какие у вашего идеального клиента могут быть потребности и мечты, какие услуги он с радостью готов оплатить и за сколько. Какие выгоды и пользу может принести ему ваш продукт? Что для него важно при выборе товара или услуги? Быть может это качество, цена, удобство, скорость или красота? Почему он пришел к вам? Почему он с вами остается? Какими прилагательными вы бы его охарактеризовали? Быть может это уверенный или наоборот неуверенный человек, спокойный, эмоциональный, каков его характер? Какие интересы имеет ваш потенциальный клиент? Попробуйте подумать, какие у него могут быть любимые фильмы, телевизионные шоу, музыканты, художники, артисты. В какое время суток он хотел бы вас видеть? В рабочие часы или обеденное время, в выходные? Каким образом ваш клиент получает вообще информацию? С помощью каких возможных источников клиент может узнать о вас? В интернете это поисковые системы, реклама, контекстные партнерские сети, сайты, форумы. А в офлайн мире это ви видео на телевидении, радиопередачи, рекламные растяжки, буклеты, журналы. Является ли ваш товар жизненно необходимым вашему клиенту и какое удовольствие он от него получает. Купили бы вы сами предлагаемые вами услуги или товар? Сравните себя с вашим идеальным клиентом. Возможно, вы и есть его типичный представитель. В конечном итоге постарайтесь описать типовой день вашего идеального клиента. Что он может делать? Или наоборот, не делать? Какие места посещает? И для чего? Где обедает, например? Эмоции, которые испытывает? И так далее. Еще раз повторюсь, чем уже и конкретнее вы сможете нарисовать портрет идеального клиента, тем правильнее и точнее вы попадете в цель. Постарайтесь ответить на эти вопросы. И вы увеличите прибыль и лояльность ваших существующих клиентов. И получите много новых. Поверьте мне, с вами был ленд Маркетинг, Александр Краев. Всегда рад вам помочь. Со своими вопросами и предложениями можете обращаться ниже в комментариях к этому видео. Обязательно подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех последних событий в сфере интернет-маркетинга. Всего доброго!